уже 11.01, вижу, что у нас присоединилось 20 участников, 21 уже. В принципе, я рад вас всех приветствовать, рад, что наконец-то мы проведем вебинар именно для наших поставщиков. Насколько мне известно, это первый наш вебинар, потому что ранее такой вебинар у нас не проводился. Еще хочу у вас уточнить, всем ли видно мой экран сейчас в данный момент. Да, все видно. Отлично. А, ну, давайте я, наверное, представлюсь. Меня зовут Егор, я категорийный менеджер компании «Хабер». Мой опыт работы в компании уже, в принципе, практически а, один год. Это наш первый вебинар, опять же, повторюсь, который будет посвящен работе личного кабинета «Хабер». Мы с вами разберем проблемы, нюансы, с которыми вам приходится сталкиваться в течение там, всей нашей работы. Это будет также полезный вебинар для наших новых поставщиков, которые хотят только присоединиться к нашей платформе. И я надеюсь, что по окончанию нашего вебинара вы откроете для себя много полезных, крутых новых штук, которые помогут вам там быстрее работать, быстрее разбираться в нашем кабинете. У нас будет всего с вами 5 блоков, по которым мы будем с вами работать, которые мы с вами разберем. Давайте я вам сейчас их озвучу, чтобы вы понимали, в какой очередности мы будем с вами следовать. Первый блок – это информация о компании. Второй – требования к контенту плюс импорт товаров. Третий – продвижение товаров. Четвертый – обработка заказов. Пятый – мои акции. По блокам я вам все проговорил. Также хочу вам сообщить, что продолжительность вебинара у нас ориентировочно будет ну, около 60 минут, поскольку у нас блоки достаточно большие, и, возможно, у вас появятся вопросы. Я думаю, они в любом случае у вас появятся. Поэтому по окончанию наших блоков, когда я все вам уже озвучу, то вы сможете задать вопрос уже в чате, и мы разберем вопросы, которые там, на которые нужно получить вам ответы, чтобы мы, в принципе, закрыли все ситуации, с которыми вам непонятно, как работать именно с нашим кабинетом. Вот. Так что я думаю, мы готовы уже приступать именно к работе с кабинетом. да, Если все готовы, то прошу тогда поставить плюсик, пожалуйста. Все, окей. А, тогда начинаем. Специально, в принципе, для нашего вебинара мы создали тестовый кабинет, в котором мы уже подготовили а, товар, загрузили ссылку и уже, чтобы было понятно, с чем нужно будет работать и как это все работает, с чем сталкивается партнер на начальном этапе а, работы с нашим кабинетом. Вот с чего мы, в принципе, начинаем работу. Всем своим партнерам, когда я только завожу, к примеру, нового какого-то партнера, я его сразу ориентирую на то, что в первую очередь необходимо заполнить раздел информация компании. Это самое первое, что нужно сделать: не загрузить ссылку, а именно загрузить информация компании. То есть в компании вы загружаете всю информацию о вашем а, магазине. То есть, видите, настройка компании. Здесь указан ваш тариф, если вы работаете, к примеру, на тарифе базовый или оптимальный. А, здесь указано, до какого момента он действителен. А, и дальше уже идет вся информация о вашей компании. Вы прописываете название компании, прописываете свой веб-сайт. То есть, веб-сайт, понятно, что это ссылка на ваш сайт. Номер телефона, имейл, по которому с вами можно будет связаться. И обязательно вставляйте логотип, чтобы мы могли ориентироваться в случае, если мы делаем там, я не знаю, какую-то рассылку Куда по вашим товарам нам нужно обязательно, чтобы был логотип вашей компании, чтобы мы быстрее могли сориентироваться и вас, в принципе, там не отвлекать от основной работы. Что дальше мы заполняем? Обязательно нужно заполнять адрес компании, город и город склада. Для чего? Ну, к примеру, Marketplace передает вам какой-то заказ. Клиент находится в городе Днепре. Вы указали, что город склада там Днепр. Marketplace это увидел информацию о вашей компании. С вами связался, передал вам заказ и клиент непосредственно приехал и сделал самовывоз по данному заказу. Эта информация обязательно, потому что Marketplace должен понимать, как вы работаете и с чем, он, с чем какую информацию мар может передать непосредственно клиенту. То есть здесь дальше мы заполняем, что еще самое важное заполнить, это службы доставки, с которыми вы работаем, работаете. К примеру, если вы работаете с новой почтой Мистекспресс, там, Джастин и так далее, указывайте это все и прописывайте. может, у вас есть там бесплатная доставка от какой-то определенной суммы. То есть Marketplace будет это все видеть, размещать у себя на сайте. И понятно, что если, к примеру, у вас есть какая-то бесплатная доставка от какой-то суммы, например, то Marketplace будет это интересно, потому что у он сможет информировать своего клиента а, относительно того, что если клиент сделает заказ, там, к примеру, заказ заказ от 1000 гривен, то вы получите там бесплатную доставку. А, график отправки заказов, график работы и условия оплаты. Вот эти вот три пункта это а, самое важное, наверное, из-за этого всего раздела, потому что а, Маркетплейсы передают вам заказы непосредственно не только в будний день, да, они передают также вам заказы и выходной день. Поэтому они должны понимать, как вы вообще работаете. Если э, вы не прописали у себя в график отправки заказов или в график работы то, что вы не отгружаете заказы в субботу, то Marketplace следовательно будет вас терроризировать. Все выходные будет терроризировать своего менеджера и говорить, мы там передали заказ, почему они его не обрабатывают. Поэтому вы обязательно это прописываете, чтобы Marketplace э, понимал, как он может сориентировать клиента и как он его может удержать. Для того, чтобы сказать, что смотрите, данный поставщик работает по такому графику, он не может, к сожалению, сегодня там, например, с вами связаться, он свяжется с вами в понедельник. Мы заказ передали, все передали, все окей. Поэтому вы, пожалуйста, все эти... Эту информацию, информация «Компания» заполняйте, как только вы получаете вход в кабинет. Это касается новых да, поставщиков, которые только хотят с нами работать. И те, кто уже с нами работают, спасибо вам за это. Вы заполняете всю информацию. Если вы еще не заполнили, обязательно зайдите и ее заполните. Также есть у нас здесь поле «Описание». В описании вы можете рассказать, в принципе, о своей компании, чем она занимается, сколько лет вы уже представлены на рынке, какие категории товаров у вас представлены. То есть это... Это информативная такая страничка, да, вот в описании, что Marketplace будет знать, как сориентировать клиента по работе вашего магазина и, в принципе, по теме того, чем вы занимаетесь. Также здесь, видите, есть условия предоплаты к примеру, если у вас на какую-то категорию товара, либо же на весь ваш ассортимент есть предоплата, пожалуйста, это указывайте, чтобы у нас не было с вами таких казусов, когда вы передаете нам заказ, да, и по итогу выясняется, что данный товар отгружается только по 50% предоплате. Понятно, что клиент это не устроит, Marketplace это не устроит, потому что он привлек клиента к себе на платформу, да, себе на сайт, и тем самым вы сделали отмену, потому что не было проговорено то, что есть там, к примеру, предоплата по данной категории товара. Мы стараемся как бы минимизировать вот эти вот отмены. И с вашей стороны мы очень просим как бы обращать внимание информация о компании. Если у вас даже что-то меняется, обязательно вносите эту всю информацию. В принципе, по разделу информации компании я рассказал все основное. Думаю, мы уже с вами можем тогда перейти уже ко второму блоку. Это требования к контенту и импорт товаров. Смотрите, с чего начинается? Первое, да, у нас это информация компания, первый блок, второй плавно перетекает к чему нужно приступить новому партнеру и существующим партнерам, да, это то, с чем мы сталкиваемся, то, с чего мы зарабатываем, да, мы торгуем, это загрузка вашего товара к нам в кабинет. Мы заходим, здесь у нас такой раздел товары. Вы заходите в раздел товары, а здесь все начинается с того, что вы должны прогрузить ссылку. На прайс именно в кабинет. То есть XML, Я-Mail, e а импорт товаров, вот вы нажимаете сюда. И у нас здесь идет в разделе товары. Вообще у нас идет 4 пункта: это мои товары, импорт товаров, загруженные товары и экспорт товаров CSV. А для того, чтобы начать работу с данным разделом, мы изначально приступаем к разделу импорт товаров. Для того, чтобы загрузить сюда ссылку и все ваши товарные позиции отобразились в нашем кабинете. То есть, ранее я взял. Одну из ссылок, одну из ссылок сейчас, секунду. Загрузка прайс листа. Вы ее прогружаете. Изначально, если к примеру, у вас файл XML или либо же там ссылка, вы выбираете тип импорта. Ссылка мы вставляем сюда ссылку на прайс. Здесь точно так же мы выбираем, что будет загружаться в кабинет. Ну, как бы обновить выбранные поля для загруженных товаров – это уже обновление будет для тех товаров, которые уже залиты в кабинет, и вы внесли в него правки. К примеру, вы загрузили… у вас в кабинете уже есть тысячу товаров, вы внесли вправки на товар у себя в XML, да, на товар, который еще не промодерирован, и для того, чтобы изменить всю эту информацию, вы можете зайти в «Импорт товаров», «Загрузка прайс-листа», вставить сюда ссылку и выбрать, что вам необходимо обновить. То, что у вас изменилось ссылки, вы выбираете эти поля, что необходимо вам там исправить. А что самое главное, недавно у нас была доработка по поводу того, что мы добавили уникальный идентификатор товара. К примеру. Есть партнеры, вот с чем мы сталкивались, да, почему мы создали эту штуку. Есть такой, такая проблема, когда партнер, например, со спортивным питанием у него есть определенный там протеин, например, какого-то бренда, и он в артикул товара то есть вендер код добавляет информацию точнее, артикул одинаковый, поскольку он обозначает так серию. К примеру, там будет 1, 2, 3, 4, 5. У него этих позиций там около 20 штук, и он всю серию это обозначает одним и тем же артикулом. Поэтому, когда мы загружаем эту ссылку к нам в кабинет, получается так, что мы вытягиваем из вот этих 20 позиций, 20 артикулов, только одну товарную позицию, потому что все остальные 19 позиций будут как дубли артикулов. Поэтому, когда вы загружаете ссылку первый раз, например, это больше касается именно новых партнеров, которые к нами, с нами только собираются работать. Обращайте, пожалуйста, внимание на то, по какому тегу вы тянете к нам код товара, артикул либо offer ID. Offer ID зачастую, он всегда у нас является уникальным. Ну, редко бывает такое, что у партнера нет offer ID. То есть структура прайса тогда немножко нарушена. Это не стандарт, если вы ознакомитесь там с нашими требованиями к контенту, ой, точнее, требованию к e-mail, то вы видите всю структуру, в принципе, файла, который можно загрузить к нам в кабинет. Что после этого? Мы, к примеру, выбрали «Offer ID», и здесь, видите, мы недавно также добавили «Укажите язык контента». Сейчас, как вы знаете, приняты законы по поводу того, что транслироваться контент на сайтах должен как на русском, так и на украинском языке. Эта доработка была буквально, там, наверное, около недели, либо полторы назад. Если у вас в фиде вашей ссылке есть украинский и русский контент, вы сначала прогружаете его как русский контент, импортируете и смотрите, чтобы в отчете импорта все завершилось. И после этого прогружайте его еще раз с теми же данными, только указывайте, что это украинский контент. Следовательно, у вас создадутся карточки товара. В одной карточке товара вы будете видеть украинский контент и русский контент, российский точнее. В принципе, после этого мы уже, когда мы уже определили, что нам нужно загрузить, мы уже можем с вами импортировать ссылку. После того, как вы импортируете ссылку, вам показывает, что Товары импортируются, и они будут размещены в загруженных товарах. Если мы нажимаем отчет импорта, мы видим, что идет прогрузка. Видите, вот загрузка э, отчет импорта. А здесь у вас будут показаны все э, отчеты импорта, которые при котором будет, к примеру, автосинхронизация цены наличия. Первый раз мы с вами загрузили через загрузка прайс-листа новые товарные позиции, для того, чтобы у вас каждый раз было обновление системы, то есть обновление цены и наличия. В автосинхронизацию цены наличия вы вставляете вашу ссылку, выбираете, что необходимо вам обновлять. Обновление идет в среднем через каждые три часа. Это самое главное. К примеру, бывает такое, что вы убрали товар из наличия, да, самый ходовой убрали товар из наличия, но у нас подтянется он через 3 часа. Поэтому я вам рекомендую, если вы видите, что идет продажа какой-то позиции очень активно, пожалуйста, зайдите в кабинет, выключите ее. Она все равно не включится до того момента, пока не пройдет следующая автосинхронизация, поскольку в вашем прайсе он уже будет выключен. И таким образом вы как бы минимизируете отмены от клиентов, да, и Marketplace не будет нервничать касательно того, что... Вы там не вовремя передали остатки товаров, но при этом вы сами вручную себя подстраховали и убрали это все у себя в кабинете, выключили позицию из наличия. В автосинхронизацию цен наличия вы вставляете ссылку, выбираете, что нужно обновить, что будет обновляться постоянно, к примеру, обновить цены, либо же обновить промо-цену. Также у нас есть, что здесь немаловажно, большинство партнеров, вот как я заметил по своему опыту работы с моими партнерами, большинство партнеров, к сожалению, не знают, как... Как именно у них обновляется наличие товара? То есть смотрите, первое правило: цена на товар равна нулю, отрицательному значению или в колонке наличия указано, что товар не в наличии. Это, к примеру, когда мы открываем ваш прайс, я или XML, да, у вас там есть available true false. Это вот это вот правило. Мы понимаем, что если у вас там стоит там ноль или же, к примеру, указано, что он не в наличии или отрицательному значению, то наша система будет распознавать, что товара нет в наличии, и она будет его выключать. А Второе – это строка с товаром удалена. У некоторых партнеров бывает такое, что они, когда товара нет в наличии, у них файл генерируется так, что он выбрасывает товары из прайса, которых нет в наличии. К примеру, если вы используете два правила, здесь, конечно, немножко сложнее, потому что, опять же, на опыте сталкивались ситуации, есть такие партнеры у нас, к сожалению, которые используют абсолютно два правила – они Выключают available, true, false, и точно так же они удаляют товар из наличия. В таком случае я рекомендую сначала, как я делаю, например, да, я вам расскажу такой мини-лайфхак, так сказать. Сначала как я делаю. Я, к примеру, убираю ссылку с автосинхронизации цен наличия, потом ее вставляю. Понимаю, если у меня было там, к примеру, правило «Цена на товар равно нулю», я переключаю ее на строка «С товаром удалена». После этого я ее сохраняю, и в отчете импорта я просматриваю, что же у меня загрузилось, что здесь важно для себя лично. Я фиксирую, захожу в «Мои товары» и по фильтру беру товары, которые в наличии и не в наличии, чтобы понимать, все ли сработало правильно. И после этого я понимаю, что что как бы э, лишние товары и ссылки у меня выброшены, да, уже их нет. И я могу установить, вернуть первое правило, то есть цена на товар равно нулю. Понятно, что это неудобно. Я с вами, я, я понимаю, что этот вопрос у нас будет, обязательно будут по нему вопросы. Это очень неудобно, потому что э, Наша система пока что работает так, но мы отдали уже в разработку именно, тот, именно вот этот вот момент, когда наша система будет распознавать и товары, которые удаляются из прайса, и она будет их почищать, и те товары, которые обновляются по тегу «available /false". Поэтому, я думаю, в скором времени мы это реализуем, даже в очень ближайшем времени, пока не будем говорить точные сроки, но это сейчас уже в работе, и наличие товара, будет уже более актуально, и отмены как-нибудь наличия, я думаю, мы сократим э, до минимума. Поэтому э, здесь точно так же продолжу. Уникальный идентификатор товара. Здесь, опять же, мы указываем, по какому идентификатору мы обновляемся, то есть артикул либо offer ID. Здесь, наверное, будет больше актуально именно для партнеров, которые работают, э, например, с розеткой, да, и они загружают к нам товар. Но это я вам... Чуть позже покажу, когда мы перейдем в «Мои товары», где можно будет сгенерировать ссылку на прайс, чтобы вам было более понятно. Здесь мы сохраняем, и после этого у нас идет обновление системы. Вы будете здесь видеть не ручное обновление, а автоматическая, автоматическая загрузка, да, вы будете ее видеть уже. И здесь показано, в принципе, начало и окончание обновления. Итого, мы видим, что создано такое количество товаров, потому что оно у меня уже как бы есть в кабинете, я его уже прогрузил ранее. Видите, если вы посмотрите по первому импорту, то будет показано, что создано 658 позиций, обновлено 0, потому что мы ничего не обновляли, мы именно создавали карточки товара. Ошибок 100, неизвестных 0. Обновлялись поля. Цены, наличие, контент и промо-цена. По-новому, то, что мы сейчас с вами прогрузили, видите, обновлено 658, поскольку мы прогружали ее сначала, система думает, что мы, возможно, что-то там изменили и нужно их обновить, потому что мы ставили, что нужно там обновить контент, наличие цены. То есть вы видите, какие обновлялись у нас поля. И что немаловажно, сейчас на большинстве обновлений, я думаю, вы с этим сталкивались, есть такая штука, когда вы видите, что в отчете импорта у вас вылазят какие-то ошибки. Ошибки эти с чем могут быть связаны? Сейчас, когда вы нажимаете, раскрываете сам отчет импорта, вы видите количество ошибок. Пока озвучу вам наперед, что показывается здесь не больше 100 ошибок. Весь отчет импорта, отчет ошибок можно будет выгрузить чуть позже. Это уже будет у нас в следующем релизе. Вы сможете прям выгрузить и посмотреть артикула товаров, да, по которым у вас есть какая-то конкретная ошибка. То есть здесь у нас показано, что... В позициях есть помолкозавантажное соображения. К примеру, есть вероятность того, что оно не подходит нам либо же по разрешению, либо же по формату фотографий. Но здесь у нас пока что, в чем есть неудобство, показывает именно номер товарной позиции в фиде. То есть, когда вы открываете ссылку на прайс, то у вас там будет показано, вы скопировали тег Offer ID, клацаете до третьей позиции, например, и вы понимаете, что в этой позиции есть какие-то проблемы. Это неудобно. Да, это неудобно. Но, по крайней мере, у нас есть возможность теперь э, понимать, какие позиции э, у нас проблемные и что нам нужно в них исправить. Поэтому, если э, вы, вы понимаете, что у вас есть какие-то проблемы а, с фотками, почему они не прогружаются, да, то вы а, в таком случае можете обратиться к своему персональному менеджеру, чтобы он вас а, больше сориентировал и объяснил, как можно найти эти товарные позиции, чтобы это уже было а, на практике, чтобы вы могли это все просмотреть. А, ну и со своей стороны, конечно, скоро этот вопрос решится, и будет уже понятно, какие именно товары, а, в каких именно товарах у нас допущена а, будет ошибка. После этого, как у нас уже прогрузились все ваши все товарные позиции, да, видите, что у нас там было создано 658 позиций, они у вас добавляются в загруженные товары. То есть все новые товары, которые вы будете добавлять, они у вас добавляются изначально в загруженные товары. Все, больше никуда. Они не добавятся у вас в мои товары или же еще куда-то. Они добавляются только в загруженные товары. И вас это информировало, когда мы загружали ссылку, было показано, что а, товары добавляются в загруженные товары. В загруженных товарах мы видим, что создано 658 товарных позиций, а, да, и видим проблемные вот эти вот места, о которых мы с вами говорили, где фото показало, что на 100 карточек товара есть проблема с изображением. И то есть, видите, у нас их не подтянуло. Следовательно, на модерацию отправить вы их точно не сможете, потому что а, нет фотографии. У нас есть валидатор, который определяет чего нет, в принципе, ну, к примеру, без бренда, без изображения, без описания, без категории вы отправить на модерацию товары не сможете. То есть мы здесь видим карточки товара, вот видите, где все хорошо с фото, оно все подгрузилось, видим артикул товара бренд товара, цена, наличие. И в принципе мы можем раскрыть саму карточку товара и посмотреть, что в ней как бы прогрузилось. То есть карточка товара у нас достаточно информативная. Вы видите там все данные. да. Название украинский здесь не прогрузилось, поскольку у партнера есть только русский вариант прайса, а украинского контента у него, к сожалению, нет. То есть вы видите общие опции вашего прайса, опции маркетплейса, описание и так далее. Что мы делаем дальше? После этого мы... Нажимаем «Показывать по тысячу Ну, к примеру, здесь у нас 658 позиций, чтобы не вкладывать дважды, мы нажимаем «Показывать по тысяче». Выделяем товары массово и нажимаем «Добавить в мои товары». После того, как вы перенесли их в «Мои товары», видите, выбранные товары добавлены в каталог «Мои товары». После того, как вы добавили их в «Мои товары», мы уже можем с ними Немного начинать работать. Мы уже будем понимать, что уже что-то партнер загрузил в кабинет, значит, уже идет какое-то движение, и мы уже приступаем с вами к работе. Для того, чтобы мы, наши контент-менеджера, категорийный менеджер, да, ваш менеджер, взял товары в работу и уже понимал, что можно уже с чем-то работать и ставить задачу менеджеру контента на модерацию, нужно сначала подготовить весь ваш товар к работе, для того, чтобы мы могли взять его в работу. Вы видите, что... У нас нет здесь категории и статуса никакого тоже нет. Для того, чтобы нам отправить позиции на модерации, мы должны для начала назначить категории на товар. Ну, к примеру, давайте возьмем одну категорию, это будет подставка для цветов у нас. Что здесь удобно? Самая удобная штука, как мне кажется, в нашем кабинете в разделе «Мои товары» – это фильтр. Вот а, Большинство партнеров, к сожалению, а, функцию фильтра воспринимают достаточно критично, потому что когда заходит новый партнер у меня, он мне говорит, блин, я что буду назначать категории сам, это же так много, это вручную, каждую карточку товара. Нет, вы просто выбираете м, однотипное слово, к примеру, у нас подставка для цветов. Да? Я сейчас покажу, как это, в принципе, быстро все делается. А фильтр, в название. Познакомлю вас в общем с фильтром. Это название товара, артикул товара, бренд, когда он был добавлен, ну это после того, как он уже будет промодерирован, статус товара, цена, категория, наличие, скидка, топ, участвует в промо, реплика, оригинал. Ну то есть здесь есть некоторые функции, которые мы практически не используем. Сейчас мы используем, например, то, что нам нужно назначить категорию. Название, подставка. Давайте будем так брать. Подставка. Статус я обычно всегда беру тот, который не интегрируется. Видите, если смотреть по статусам, то здесь есть товары, не интегрируются. Вот эти позиции, вот которые у вас сейчас в кабинете, 658 позиций. Это именно те позиции, которые у вас не интегрируются. То есть они есть в системе, в моих товарах, но они никуда у нас не направлены. Они не отправлены ни на модерацию, ни на перемодерацию, ни на невалидный контент. Они просто у нас есть. Есть статус на модерации, это когда мы, к примеру, сейчас с вами назначим категорию. Опять выберем массово товарные позиции и класть что их нужно отправить на маркетплейсы. У вас активируется эта кнопка. Одобрен и допущен – это когда уже товары доступны для маркетплейсов, и маркетплейсы уже могут добавлять ваш товар к себе в выгрузку. Невалидный контент – это когда, к примеру, контент-менеджер взял в работу ваши товарные позиции и видит, что там что-то не соответствует по контенту. А к требованиям контента я вас ознакомлю после того, как мы назначим категории. Мы плавно перейдем именно к этому. Раздел. На перемодерации это когда вы, к примеру, внесли правки согласно нашим требованиям и отправили их на перемодерацию. И в принципе все. Поэтому я выбираю всегда не интегрируются для себя, чтобы не путать. Если у меня, к примеру, уже в моих товарах есть там тысячу позиций, понятно, что у меня изначально будут отображены все. Допустим, там будут те, которые одобрены и допущены. Для того, чтобы видеть сразу те, которые у меня никуда не отправлены, я выбираю всегда статус не интегрируется, чтобы не путать себя. Мы вбили подставка. Видите, у нас показывает подставка для цветов, 172 позиции. То есть, вот, 172 позиции, подставка для цветов. Все. То есть, вы выбрали массово, у нас 600 с чем-то, 658 а, товаров с вами. На 172 вы, по сути, уже назначили категорию. После этого вы выделяете товар, опять же, массово. Вам показывают, что выбрано 172 позиции. Назначаем категорию. Написываем. подставки. Подставки для цветов, видите? Нажимаем галочку «Применить», «Удалить опции при смене категории». Здесь мы нажимаем «Нет», мы ничего не удаляем. И у вас высвечивается, что категории у нас присвоены, категория у нас появилась, но пока что у нас статуса товара у нашей позиции никакой нет. То есть он продолжает оставаться, у нас не интегрируется. По статусу у нас здесь есть информативная кнопка, где вы сможете разделять уже, можете смотреть статус модерации товара. После этого, когда мы уже назначили с вами категорию, мы опять же массово выбираем эти товарные позиции, и у нас активируется сразу кнопка «Отправить на маркетплейсы». Вы собираетесь, товары, вы собираетесь отправить товары на модерацию, чтобы они стали доступны маркетплейсом. Вы нажимаете «Подтвердить» и показывает, что у 32 товаров нет необходимого контента, а именно изображения. Это те ошибки, которые… У нас с вами при импорте товара в отчете импорта показало 100 ошибок на позициях, где у нас, к сожалению, фото не подтянулись, потому что они не проходят по нашим требованиям. Опять же, либо же не соответствует размер изображения, либо же не соответствует расширение самой фотографии. И у вас прописаны эти названия. И после этого мы видим: видите, у нас остались те товары, которые у нас не интегрируются, потому что фильтра у нас залипла, именно статус не интегрируется. Теперь мы можем уже выбрать те товары, которые у нас на модерации. Применяем фильтр. Видите статус товара. Если вы видите такой статус товара, значит, товары отправлены на модерацию. Это не значит, что они доступны для маркетплейсов. В маркетплейс не выгрузит никак себе этот товар. А он только отправлен на модерацию. После того как вы отправили на модерацию товары, я своим партнерам говорю, что если вы отправляете товар на модерацию, пожалуйста, напишите мне там Viber либо же на почту касательно того, что мы отправили такое количество товаров на модерацию, возьмите, пожалуйста, в работу. У нас, к сожалению, с нашей стороны действительно есть проблема того, что мы можем кого-то пропустить. У нас есть выгрузка наших партнеров, мы видим, кто что добавляет, но мы в силу того, что... Нам не приходит уведомление, когда вы что-то добавляете. Поэтому если у вас будет возможность информировать нас о том, что вы добавили какие-то новые позиции в таком-то таком количестве, это бы было достаточно круто. Это бы ускоряло процесс модерации товара, потому что категорийный менеджер тогда понимает, что у него есть партнер, которого необходимо промодерировать, он будет уведомлен, и, следовательно, вы не будете получать негатив от того, что ваш товар не модерируется. Просто поймите то, что мы его действительно не видим сразу, у нас нет никакого уведомления, поэтому обязательно настаиваем на том, что информируйте своего менеджера о том, что вы отправили товар на модерацию. У вас почта вашего менеджера есть, поэтому, думаю, он вам с радостью поможет. И после этого, как товар у нас с вами отправлен был на модерацию, когда его промодерируют, у вас здесь появится корзинка синяя, либо же зеленая. То есть в чем здесь разница синей и зеленой корзинки? Теперь давайте я открою карточку товара, чтобы более подробно вам объяснить это. То есть здесь основная информация о карточке товара да, идет, идентификатор товара, цена, старая цена и описание товара. Во второй вкладке у нас идут категории и опции товара. То есть вот именно от этого, в принципе, и зависит то, какая корзинка будет, да, синяя там или зеленая. Это большинство партнеров спрашивают. А в чем разница? Разница в том, что зеленая корзинка – это товар одобрен, а синяя корзинка – товар допущен. В чем Теперь объясняю именно конкретную разницу. Когда товар одобрен, значит, мы проводили ручную модерацию товара, и, следовательно, ваш товар можно будет найти по фильтрам на самом маркетплейсе. То есть, к примеру, видите, категория товара, подставки для цветов. Вот есть опции прайса, опции вашего прайса, потому что, ну, это действительно опции вашего прайса, потому что вы заполняли их как-то там по-своему, например, да, как... По своему товару, так сказать. Здесь такая кнопка есть, как подобрать опции. И видите, что высвечивается добавление опций. Шесть штук. Нашли немного опций. И показывают, какие опции совпадают с опциями маркетплейса. То есть понятно, что когда товар будет промодерирован, именно по вот этим размеры, цвет, материал ножек, количество полок и декорирование будет товар можно будет найти непосредственно на самом маркетплейсе именно по фильтру, потому что когда бывают такие карточки товара, когда товар, к примеру, уникальный какой-то, да, и у нас нет этих данных именно вот в самой опции товара, к примеру, какого-то уникального размера, тогда, конечно, оно подтянет как бы опцию, но маркетплейс будет понимать, что у него этого размера там, к примеру, на сайте нет совсем. Вот, поэтому здесь вот разница в принципе. Вся В корзинках именно в том, что здесь выбирается по опциям marketplace, непосредственно, по опциям карточки товара уже идет все различие. Так, смотрите, после этого, конечно, в первую очередь хотелось бы обратить особое внимание именно на требования к контенту. Потому что требования к контенту, карточка товара, в первую очередь, она должна быть продаваемая. И вы, как партнер, я думаю, вы это прекрасно понимаете. Потому что в большинстве случаев есть у нас, к сожалению, такие ситуации, когда партнер настаивает на модерации товара и каждый раз мы как бы ставим задачу да мы подходим ответственно к своей работе передаем задачу нашему менеджеру контента менеджер контента заходит и говорит но ну, к сожалению он не проходит по требованиям". и наш менеджер контента открывает каждую карточку товара и выбирает причину почему именно этот товар невалидный то есть ну с нашей стороны не могу показать как это работает но вы видите когда вам отправляют невалидный контент вы видите именно все эти Комментарии нашего контент-менеджера, который их проставляет вручную. Это занимает большое количество времени, потому что, по сути, когда мы берем именно одного партнера, который, к сожалению, не хочет делать контент, мы делаем ему правки и у нас в этот момент стоит вся модерация. Поэтому мы с всем партнером, всех партнеров абсолютно просим, и новых партнеров, которые к нам заходят, и те, которые работают с нами, создавать именно все по нашим требованиям контента. Вот если нужно будет, вы можете обратиться к своему категорийному менеджеру, который отправит вам ссылку именно на эту библиотеку всех наших инструкций, которые есть по нашему кабинету. То есть здесь идут требования к контенту, общие требования к контенту. Что самое главное вообще в карточке товара? В первую очередь, это название карточки товара. То есть оно должно быть вот видите, шаблон названия это тип товара, плюс особенность, бренд, модель, размер. К примеру, Говорю вам, есть такой пример, когда партнер отправляет товар на модерацию и пишет название товара. Супер сумка очень классная, очень уникальная. Понятно, что это не является идеальной карточкой товара мы не можем такую карточку товара пропустить, потому что Marketplace просто ее не выгрузит к себе. И понятно, что когда клиент, к примеру, мы допустим, допустим эту карточку товара, она будет выгружена, но вы же понимаете, какая реакция будет у клиента на эту карточку товара. Он скажет, ну это просто человек с рынка вышел продавать, и почему я вообще должен ее покупать, если это какой-то ширпотреб, где Marketplace даже не следит за своим контентом. Понятно, что это как бы отображается, отражается на самом Marketplace. Marketplace. Это отражается на нашей работе с маркетплейсом, потому что marketplace, конечно, заинтересован в том, чтобы мы отдавали им самый качественный контент под, по общим требованиям контента, за которыми мы следим. Поэтому, если вы видите, что ваши карточки товара не соответствуют именно нашим требованиям, то, пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией. Вы должны понимать, что для того, чтобы были продажи, для того, чтобы товар продавался, карточка должна быть интересная, она должна быть уникальная в плане своего контента, потому что мне как клиенту, мне должно хотеться ее купить, чтобы это было что-то вот содержательное, чтобы в ней были опции. Не знаете, бывает такое, когда партнер отправляет товар на модерацию, где есть всего 5 опций, к примеру, мы возьмем электронику, да? в электронике должно быть не меньше... 25, наверное, опций, потому что клиент, когда покупает себе электронику, он обращает внимание на все детали, потому что он понимает, какой размер ему нужен. да, там, К примеру, память телефона, какая диагональ, какая у него там, я не знаю, как у него работает аккумулятор и так далее, какое расширение экрана и тому подобное, что он поддерживает, потому что это электроника. В обычных категориях товара, конечно, нужно не менее там семи опций, не общих опций, когда, знаете, пишет страна-производитель, бренд прописывает еще, бывает, в опцию в опцию, э, да, в опцию Карточки товара прописывают однотипные какие-то опции, которые ну, абсолютно не несут никакой информации и никакой пользы клиенту. То есть он видит просто заполненную карточку товара, где что-то там было заполнено, и никакой информации она особо не несет, и потом клиент просто уходит на другой маркетплейс, находит карточку товара, где он может узнать. То, что ему необходимо, к примеру, тот же самый размер постельного белья, или, например, из чего состоит постельное в процентном соотношении, сколько там у хлопка и, я не знаю, там еще чего-то. Поэтому обязательно обращайте внимание на контент ваш. А плюс к этому, по названию карточки товара, мы с вами сказали а, сокращение единицы измерения, точно так же обращайте на это внимание, потому что а когда вы прописываете там мегапиксель, а, гигабайт, Ампер, мы это все, наши менеджеры контента это все переделывают, и непосредственно они тратят время на то, чтобы это все а, менять, то есть у нас есть там определенный функционал, по которому мы работаем, да? все ваши товарные позиции мы выгружаем в Excel, сейчас мы доработали опять же этот функционал для того, чтобы ускорить модерацию, а, и... После этого менеджер контента это все начинает править вручную. Это не делается, к сожалению, автоматически. Поэтому иногда бывает такое, что действительно очередь модерации у нас высокая, потому что заходит большое количество новых партнеров, которые с нами работают. Большое количество партнеров, которые уже как бы, да, к нам зашли, уже работают с нами давно, и им тоже нужно промодерировать товары. Мы всех видим, мы всех помним, все наши категории, категории менеджера знают все данные наших клиентов наизусть. Мне кажется, нас разбудено очень, мы даже можем э, сказать количество продаж и количество заказов за месяц по каждому партнеру. Поэтому э, первое правило – это отправлять, когда отправляете товар на модерацию, информируйте своего менеджера об этом. И второе – следите обязательно за контентом, потому что… Контент играет очень важную роль непосредственно в выгрузке ваших товаров на сам Marketplace. По требованиям контенту и импорту товаров мы уже, в принципе, с вами все разобрали, поэтому мы можем переходить к следующему разделу, это непосредственно продвижение наших товаров. После того, как мы промодерировали ваши товарные позиции, вы видите, что у нас уже там статус одобрен и допущен, к примеру, там 140 позиций мы уже с вами сделали. Для того, чтобы заявить о себе как э, очень крутом поставщике, у меня самый крутый товар, я готов работать, я, давайте мне большое количество заказов, размещайте мои товарные позиции, э, мы именно и решили рассмотреть раздел продвижения товаров. Э, для того, чтобы продвигать свои товары, есть у нас такой э, раздел, к примеру, как лента новостей. Лента новостей. Своего рода, когда я знакомлю своих новых партнеров, с которыми работаю, когда я знакомлю их с нашим кабинетом, я говорю, что лента новостей – это как Инстаграм. То есть, к примеру, мы промодерировали вам 140 позиций. да, Вот они у нас есть в кабинете. Вот они уже доступны. Для того, чтобы рассказать о себе, в первую очередь сделать ссылку, к примеру, на ваши товарные позиции, которые у вас уже промодерированы, вы можете из кабинета получить ссылку на фильтр. Получить ссылку на фильтр здесь будут именно промодерированные товары. Не все ваши товарные позиции, которые есть в кабинете, а именно промодерированные. По фильтру здесь можно точно так же выбрать категорию, по которой вы хотите получить ссылку на фильтр. После того, как мы, к примеру, с вами промодерировали поставку для цветов, скопировали ссылку на фильтр и переходим в ленту новостей. Лента новостей ⁇ наша... Инстаграм хабера, так сказать. В ленте новостей, как вы сможете заметить, у нас наши партнеры, которые уже работают с нами, делают пост о, своих, о своем магазине. То есть, к примеру, бывает такое, что, опять же, мы промодерировали какую-то категорию товара сезонную. Например, сейчас мы будем модерировать там санки или сноуборды. Промодерировали мы вам санки, сноуборды. Заходите в «Мои товары», выбираете, секунду. Вышел не с того, не в тот кабинет, зашел. Так, вебинар. Кабинет. Заходите вы, значит, в мои товары, выбираете по фильтру категорию, там, к примеру, сноуборды будут, скопировали, получить ссылку на фильтр, заходите в ленту новостей после этого и пишите. Уважаемые маркетплейсы, мы добавили новые товарные позиции в количестве, там, не знаю, 20 штук в сноуборды. Понятно, что marketplace со своей стороны, он видит эту ленту новостей. И бывает такое, что Marketplace новые, которые к нам заходят, и не понимают еще всего функционала, да, как там работать и что там делать, они заходят в ленту новостей, начинают ее листать. И понимают, что вот здесь мне нужны, к примеру, сноуборды. Мы вставляем сюда ссылку на ваш... Получить ссылку на фильтр, который мы с вами скопировали. Вставили какую-то картинку сноубордов, например, и его опубликовали. То есть, видите, здесь можно прикрепить как фото, так и видео. То есть, если у вас даже есть там видеообзор именно по сноубордам, вы можете это добавить. Это я взял вам как пример. Если говорить о подставке, от цветов, подставке для цветов, которые мы с вами промодерировали, делайте точно так же. Получить ссылку на фильтр, скопировали. Обычно для того, чтобы пост был более информативным, вы пишете в первую очередь, когда вы только заходите к нам, вы пишете о своей компании, в дальнейшем, когда мы начинаем прорабатывать ваши категории товаров, модерировать какие-то, да, то я рекомендую все же вам заходить в «Мои товары», нажимать «Категория», выбирать категорию, которая у вас есть. Сейчас покажу наглядно, чтобы это было более понятно. То есть фильтр, категория. У нас здесь будет пока что одна категория, потому что у нас только подставки для цветов. Если бы у нас было здесь три или четыре категории, мы выбрали, например, одну категорию, применили применить, получить ссылку на фильтр. Потом выбрали вторую категорию, к примеру, это была кровати, например. Точно также скопировали ее. Третью стулья скопировали. И когда вы будете формировать пост, пропишите непосредственно по каждой категории. То есть вы прописываете. Мы промодерировали такие товарные категории. Первое. подставки для цветов, количество там 48 штук, ссылка на фильтр. Вы вставляете ее. Вторая: кровати. Количество такое-то, вставляете ее. То есть, таким образом, Marketplace не будет сам выискивать, что ему нужно найти, к какому поставщику ему обратиться, как посмотреть, как найти эту товарную позицию, где ее искать, какие бренды есть. То есть, так вы, по сути, делаете прямую... Информативную такую, информативный пост для маркетплейса, где он прямо со своего кабинета сможет переходить к вам в кабинет и добавлять товары к себе в выгрузку. Что здесь важно? Сейчас покажу вам один момент. В моих товарах, когда ваши товары будут промодерированы, здесь будет зеленая и синяя корзинка, то, что мы с вами говорили, вот эта вот корзинка, она поменяется на зеленый и синий. Самый важный момент, который стоит озвучить. Когда на корзинке синий или зеленой, у вас будет, к примеру, на этой корзинке будет один, на этой будет 10, на этой 20, на этой 17, на этой там 15, да? начинает появляться количество размещений. И когда вы будете клацать на эту циферку, наводить, у вас будет показан marketplace, который добавил к себе выгрузку ваш товар, если, к примеру, появился там эпицентр либо же появился там бэкспейс. Если на этой позиции появился этот маркетплейс, это не значит, что он его уже добавил. У большинства маркетплейсов, точнее поставщиков, возникает вопрос, ну вы же промодерировали мне товарные позиции, вот я ищу его, почему же его там нет? Почему же я не вижу эту товарную позицию на бэкспейсе, хотя она там добавлена, либо же на эпицентре? Нет, смотрите, здесь стоит отметить то, что после каждой модерации товаров Категорийный менеджер формирует список промодерированных позиций и передает их в работу нашему другому отделу. Отделу, который работает непосредственно с маркетплейсами. Они делают подборку маркетплейсам и уже передают все новые позиции. То есть, со своей стороны, наши менеджера, которые работают с маркетплейсами, они могут только рекомендовать, к заведению, да, к загрузке на сайт, но они не могут Marketplace заставить к этому. Поэтому, если вы видите, что Marketplace по какой-то причине не хочет брать вашу товарную позицию, то э, я думаю, что здесь в первую очередь стоит обратить внимание в первую очередь на цену товара, во-вторых, это на контент товара, в-третьих, вообще на всю информацию о вашем магазине, потому что Marketplace есть очень Достаточно специфические, придирчивые маркетплейсы, которые а, хотят работать только с крутыми а, по рейтингу, да, и вообще с крутым ассортиментом, с крутыми партнерами. Поэтому для того, чтобы а, с вами хотел работать маркетплейс, сделайте все для того, чтобы ему хотелось продавать вашу карточку товара именно вашей товарной позиции. А, по продвижению товаров мы, в принципе, с вами закончили. А, еще одна рекоменда... рекомендация будет по ленте новостей, что пост можно делать один и тот же. Вы можете его сделать, к примеру, утром, можете сделать его вечером. Текст может быть один и тот же. То есть вы каждый день своему менеджеру, к примеру, да, если у вас менеджер работает с нашим кабинетом, вы можете сказать ему, как задачку дать, что каждое утро, пожалуйста, делай пост в ленту новостей. Это важно. Это увеличивает количество размещений. Я очень рекомендую вам все-таки им пользоваться. Четвертый раздел, к которому мы уже можем перейти, после того, как мы с вами промодерировали первой информации о компании, мы заполнили требования к контенту, импорт товаров, мы с вами уже все сделали, все загрузили. По продвижению товаров мы уже написали с вами пост, уже его загрузили, у нас уже тут написан, к примеру, наш с вами пост. Четвертое – это обработка заказов. Обработка заказов – это… Самый приоритетный раздел, почему? Потому что если вы делали все три пункта, все блока, да, все три блока у вас было все хорошо, и четвертый блок, к сожалению, у вас не сработает, то вот эти вот все предыдущие три этапа, о которых мы с вами говорили, можно просто перечеркнуть. Потому что тратится очень много усилий именно на то, чтобы ваши товарные позиции были размещены на маркетплейсе. Потому что, когда мы передаем нашему менеджеру, менеджеру который работает с маркетплейсами, вашего партнера, мы ему говорим, пожалуйста, скажи, что это очень крутой партнер, у него хороший ассортимент, у него огромное количество заказов, он работает там и с розеткой, и с салой и так далее, и у него все круто, пожалуйста, сделай так, чтобы он выгрузился, понимаете? Со своей стороны, мы, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы вы продавали, потому что для нас это очень важно. Потому что мы не хотим сталкиваться с негативом, когда мы звоним клиенту, партнеру, да, вот я о вас буду говорить, когда мы звоним партнеру и говорим, мы там -то сделали товарные позиции, там все окей, и партнер начинает говорить, да вообще, вы там мне ничего не модерируете, у меня нет продаж, мы не хотим с этим сталкиваться. Мы всегда стоим на стороне нашего партнера, потому что мы... Работаем с определенными партнерами, да, за каждым категорийным менеджером закреплено определенное количество партнеров, и мы заинтересованы в том, чтобы вы продавали, потому что нам важно, чтобы вы были реализованы на нашей платформе, чтобы вы работали с ней, чтобы вы развивались, и тем самым развивались мы. Поэтому плавно мы переходим к разделу заказы. Здесь у нас ничего нет, потому что, следовательно, кабинет тестовый. Что стоит озвучить по обработке заказов? Когда вам приходит заказ, здесь у вас высвечивается номер заказа, дата заказа, понятно, и вам показывает, какой товар, и вы видите фотку товара. То есть вы будете наглядно понимать, понятно, что оно, маленькое изображение, вы его раскрыть не можете, но вы можете понимать, по крайней мере, о чем идет речь. Да? Показывает Marketplace, с которого пришел заказ, FIO клиента, телефон и статус заказа. То есть статус заказа всегда у вас приходит заказ в статусе «Новый». Вот я вам покажу наши статусы. Приходит в статусе «Новый». После того, как вы получили заказ, вам приходит уведомление на почту о том, что пришел новый заказ, просьба взять его в работу. После того, как вы заходите в мой кабинет, вы заходите в раздел заказы, видите, с какого маркетплейса, проанализировали всю информацию. И здесь также само под, с каждым заказом, рядом с каждым заказом, есть такая галочка, где вы можете открыть непосредственно переписку с контрагентом. Контрагентом у нас является Marketplace. К примеру, если вам нужно будет что-то уточнить у него, либо же Marketplace нужно будет уточнить что-то у вас по наличию товара или там, по допродаже чего-то, да, там добавить в заказ еще какую-то позицию. После того, как вы получили заказ, вы прозваниваете его и переводите его в статус в работе. Точнее, в первую очередь, когда вы его получили статуса нового, вы сразу его переводите в работе. И после того, как у вас все подтвердилось, вы обговорили все с клиентом то вы уже выбираете здесь следующий статус. Следующий статус – это там данные подтверждены. У нас, к сожалению, все статусы вот, видите, данные подтверждены, ожидает отправки. Это уже тот случай, когда клиент сказал, что все окей, я готов его брать, давайте отправляйте. Все, вы поставили этот статус и уже дальше вставляете там номер ТТН после того, как будет отправка и статус заказа генерируется самостоятельно, поскольку идет интеграция уже непосредственно с самой новой почтой по API. Статус заказа уже будет меняться автоматически. По статусу заказов я сообщил вам. И дальше, что здесь важно? Смотрите, у нас есть небольшая статистика того... По обработке заказов, если поставщик обрабатывает заказы в течение, вот это очень важно, обязательно это послушайте. Если вы обрабатываете заказы в течение 15 минут, у вас 9% отмен, 30 минут 14% отмен, 60 минут 16% отмен, 2 часов 28% отмен, 5 часов 32% отмен, больше 5 часов 48% отмен. Ну, вы понимаете, что клиент, когда делает заказ на какой-то, к примеру, на нашу товарную позицию на каком-то из маркетплейсов, и он видит, что с ним не связались, к примеру, в течение 15 минут, например, он начинает, клиент в основном начинает искать, уже лазить по другим маркетплейсам, смотреть, где эта товарная позиция еще есть, и начинает ее уже как бы заказывать еще на других маркетплейсах. Хорошо, когда клиент попал на такой же товар, на наш товар просто на другом маркетплейсе, нам прилетело три заказа да, от одного клиента, но мы по итогу клиента как бы удержали по факту, да потому что он сделал заказ на трех маркетплейсах. Но вы же понимаете, что когда считается рейтинг партнера, вот здесь он у нас неактивный, потому что у нас стартовый кабинет, потому что это тестовый кабинет, то отмены, отмена дубль заказа да, от одного клиента у вас все равно будет считаться ваш рейтинг. И поэтому когда поступает вам новый заказ, обязательно берите его в работу в первые 15 минут. Это это желательно так делать. Да, Понятно, что не все могут это делать, потому что, потому что у вас есть... Большая загруженность, вы работаете с другими маркетплейсами, не только с хабером. да Бывают такие партнеры, которые говорят, что, извините, для меня хабер там не приоритет, я просто размещаю ваши товарные позиции, но я при этом работаю там на розетке, и я обрабатываю первые позиции от них, а потом от вас. На самом деле это очень неправильный подход, потому что я, опять же, проговорю, что для того, чтобы вы получили первый заказ, категорийный менеджер со своей стороны дергает огромное количество людей, то есть мы... Прорабатываем это все с нашими контент-менеджерами. Контент-менеджера делают огромную работу. И спасибо за то, что они как бы, да, редактируют наш контент, потому что есть партнеры, которые действительно, он искренне не понимает, как сделать это правильно. И мы идем на уступки, говорим, там, не сделай, пожалуйста, там, нашего партнера с нуля, потому что он не понимает, как это сделать. И мы идем на уступки, на уступки у нас становится модерация, но мы сделаем одного партнера и понимаем, что... Мы не зря потратили на это время, потому что партнер будет работать с нашей платформой, и он скажет спасибо за то, что вы мне сделали, и, и, у, и у него не будет вот этого разграничения, что я работаю с розеткой, там я буду обрабатывать быстрее, а на хабере я буду обрабатывать во вторую очередь или когда у меня дойдут руки. Это неправильный подход, потому что, я же говорю, также есть менеджеры маркетплейсов, которые размещают ваши товарные позиции, которые рекомендуют их к размещению, и они точно так же заинтересованы в том, чтобы наши партнеры продавались, потому что мы к своей платформе стараемся привлечь а, крутых партнеров, с которыми хочется, захочется работать абсолютно всем. Вот, когда маркетплейс заходит к нам новый, чтобы он просто вот увидел наше количество товаров, да, там миллион товарных позиций и сказал: "Блин, я хочу себе загрузить все, и я буду работать с вами, я никуда от вас не уйду". Понятно, что плюс от этого есть и маркетплейсу, и плюс от этого есть партнеру, потому что он продается, он получает большое количество заказов, и в принципе все на этом остаются. У нас довольны. Поэтому еще один, один важный момент есть, то, что бывают не всегда качественные, так сказать, ну будем говорить, качественные клиенты попадаются, когда, к примеру, делается возврат товара по какой-то позиции, и клиентам говорит, что я там, не знаю, получил товар такой, или же вы там договаривались о другой оплате, а по факту там, к примеру, клиент не оплатил. Со своей стороны мы рекомендуем именно поставщикам все-таки, наверное, записывать разговоры, чтобы избежать многих конфликтных ситуаций, потому что бывают действительно ситуации, которые мы не можем разрешить, потому что у нас нет никакого там э, подтверждения. Есть скрины, понятное дело, да, там по каким-то ситуациям, но э, когда будет запись разговора, понятно, что нам легче стать на сторону нашего партнера, потому что есть этому подтверждение. Э, потому что в большинстве случаев, конечно, мы должны становиться на сторону клиента. Но если возникают какие-то критические ситуации, если у вас есть возможность запи делать запись разговоров с клиентом, то, пожалуйста, это делайте, это действительно пригодится. По обработке заказов мы с вами а, закончили, а, по смене статуса мы с вами проговорили, чат под заказом мы с вами тоже проговорили. А, следующий блок, после того, как мы как бы, начали уже с вами получать заказы, для того, чтобы повысить еще активность, у нас есть еще один инструмент, это раздел «Мои акции». А, смотрите, «Мои акции», в чем здесь есть нюансы. А, когда вы запускаете какую-то акцию, Видите, мои акции для маркетплейсов, создайте свою акцию для маркетплейсов, требуемый оборот по заказам, вознаграждение за оборот. Что здесь важно понимать? Когда вы делаете акцию для маркетплейсов и запускаете ее маркетплейсу, приходит уведомление в моей акции, то что определенный партнер запустил акцию по своим товарным позициям. Первое. Акция запускается по всему ассортименту. Она не запускается по определенной категории, вы должны это понимать. Второе. Обязательно нужно проставить требуемый оборот по заказам и вознаграждение за оборот. К примеру, я продаю плакаты, например, какие-то, и говорю, что я хочу, чтобы мне marketplace, если мне, к примеру, один из маркетплейсов сделает оборот в 10 тысяч гривен, я сделаю ему вознаграждение за вот этот оборот, сделаю ему вознаграждение в 500 гривен. Но я также хочу сделать еще один грейд. Например, я хочу сделать 15 тысяч гривен за оборот и сделать 1000 гривен. Срок действия акции. Я проставляю его, к примеру, с 1 декабря по 10 декабря и создаю эту акцию. Вы видите, что активная акция. Срок действия акции, какое количество участников и какое количество заявок. Требуемый оборот у нас расписан. Сумма вознаграждения. Здесь она у нас будет считаться непосредственно от самого оборота. И когда вы запускаете эту акцию, Marketplace со своей стороны видит как бы всю информацию о том, что вы запустили акцию, что у вас есть такие вот грейды вознаграждения, так сказать, за оборот. К примеру, если не знаю, Backspace делает оборот 10 тысяч гривен, то получит вознаграждение 500 гривен. С правой стороны у вас отображаются участники всей вашей акции. То есть вам будут приходить заявки от маркетплейсов и вы сможете подключать их. То, то есть у вас будет кнопка подключить, либо же его удалить, либо же можно массово подключить все. После того, как с 1 декабря у нас запускается акция и, к примеру, на бэкспейсе начинают идти, ну я буду вам, например, говорить, да, на бэкспейсе начинают идти заказы. И на другом, там, к примеру, на скидке, либо же, там, я не знаю, на эпицентре и так далее, вы будете видеть здесь текущий оборот маркетплейса. То есть, к примеру, вы понимаете, что до 10 числа у нас акция там. 10 числа у нас акция закончилась. А после этого она у вас не пропадает. Она заархивируется у вас спустя 14 дней. Почему так? Потому что в течение 14 дней клиент может вернуть товар. Ну, это логично, да, что что-то не подошло, что-то там поменялось, что-то поломалось, обменять, вернуть и так далее. А в течение 14 дней она у вас архивируется. то есть получается, что у нас 26 числа, да, 26 декабря, ой, 26 декабря, 15... 25 декабря она у нас закроется, я просто на месяц посмотрел. 25 декабря у нас она закроется, и после этого с вашего баланса будет списано вознаграждение Marketplace за проведенную акцию. То есть он, Marketplace, текущий оборот будет учитывать только по успешно выполненным заказам, не те, которые к вам приходят а только по успешно выполненным. После того, как акция у нас с вами закончилась, она зархивируется и она уже, в принципе, удалится. То есть 25 декабря уже ее не будет. Для того, чтобы запустить повторную акцию, вы делаете, в принципе, все то же самое. Заходите в «Мои акции», выбираете это все. Это будет сейчас более актуально к Новому году, когда вы сможете стимулировать маркетплейсы, к тому, чтобы больше размещать ваши товарные позиции и получать за, ваши, за, за продажи ваших товаров еще определенный какой-то доход. Да? Помимо того, что они получат комиссию, вы получите свой доход, они получат еще вознаграждение за то, что они разместили, к примеру, не 10 ваших товаров, а 1000 ваших товарных позиций. То есть это стимул непосредственно для самого маркетплейса. Так. По моим акциям мы с вами уже закончили, и на всякий случай в каждом разделе у нас есть инструкция. Если вы можете посмотреть, в правом верхнем экране у нас будет инструкция по каждому разделу, что необходимо там делать. Там расписано все, в принципе, точно так же. Но если у вас будут вопросы по работе каком-то из разделов, вы можете писать нам на общую почту. Мы, я думаю, с вами проговорим это еще раз, проведем небольшой тренинг по работе нашего кабинета. Поэтому я предлагаю нам уже завершать как бы, да, обсуждение наших блоков и перейти непосредственно к вашим вопросам, которые возникли у вас на протяжении всего нашего вебинара. Так, я вижу, у нас уже здесь вопросы есть. Так, одну секунду. Сколько стоит подключение? Подключение к платформе, я так понимаю, вы можете ознакомиться с подключением к платформе непосредственно у нас на сайте. То есть, когда вы заходите к нам на сайт, у нас здесь есть вот в прямом верхнем углу поставщиком то есть вы можете подключиться к нам как marketplace так и можете подключиться как поставщик когда вы нажимаете поставщик у вас высвечивается вся информация о том как работать поставщиком на нашей платформе акции которые в принципе у нас запускались да вся информация как как мы связываемся с вами почему нужно выбрать непосредственно хаббер к работе, а не какую-то любую другую площадку. И здесь у нас уже есть в принципе все наши тарифы, по которым мы работаем. Вы можете ознакомиться уже непосредственно на сайте. То есть за 6 месяцев базовый пакет у нас идет 6 тысяч, максимальный за 6 месяцев 8 тысяч, базовый на 12 месяцев 9 тысяч и максимальный за 12 месяцев 13 тысяч. Со всеми условиями и разницей пакетов вы можете уже ознакомиться непосредственно на самом сайте, и после этого написать, вот видите, видправты нам поведомления, и наши сейл-менеджеры с вами свяжутся и, думаю, дадут очень точную информацию, как с нами работать, проконсультируют вас и смогут завести на нашу платформу. А как прокрутить вперед? Алексей задал вопрос. Ага, окей, это, наверное, вероятнее всего все было по этому по нашему сайту, скорее всего. Можно ли отключать заявки на выходные, если нет возможности обрабатывать заказы в эти дни? Смотрите, Марин, здесь все-таки вопрос к тому, что нужно обязательно указать информацию, то, что мы с вами проговаривали. В, в вашей компании, потому что Marketplace со своей стороны будет видеть эту информацию, что в такие-то дни, в определенные дни вы там не работаете и не отгружаете товарные позиции. Если, к примеру, вы ушли в отпуск, например, да, то обязательно информируйте своего менеджера о том, что мы ушли, вы ушли в отпуск. Мы со своей стороны сможем, наш отдел контроля качества деактивирует ваш магазин, то есть ничего не пострадает, ничего не выключится, просто деактивируется ваш магазин, и когда вы будете готовы работать, вы сообщаете нам, и мы, в принципе, в принципе, включаем ваш магазин в работу. Так, давайте дальше. Волка, Виктор. Егор, если в тег наличие? Поставить абсолютное значение. Например, 10 тысяч штук. После 10 заказов на этот товар он автоматически уйдет в нет наличии. Так, если нет наличия, поставить абсолютное значение. Например, 10 тысяч штук. А, 10 штук после 10 заказов на этот товар на уйдет идет наличие? Нет, у нас не тянется количество товаров на складе. То есть, к примеру, если вы указали там, вы передаете нам информацию по поводу того, что у вас количество на складе их 20 или, к примеру, один и прошла продажа, то количество на складе у нас не учитывается, оно не будет минусоваться в ноль. Ну, то есть не уйдет с 1 на 0 и товар не выключится из наличия. Павло, я говорю, каким чином «Будынок Игрышек» забирает мои товары с Хаббера? Смотрите, по будинку Игрышек» достаточно интересная ситуация, потому что «Будынок Игрышек» забирает только качественные товары с сертификатами. Понятно, что мы не сможем туда разместить товары, какие... К примеру, Китай, да, который там, к нам привозят, у него нет никаких документов, вообще ничего нет, мы не можем такой товар разместить, потому что мы гарантируем, опять же, качество товара, потому что Будынок Игрышек – это не нишевый маленький какой-то marketplace, это крупный marketplace, с которым мы относительно недавно начали работать, и туда товары… Добавляются немножко иначе. То есть, если у вас есть товарные позиции по игрушкам, обязательно предоставьте сертификаты своему менеджеру. После этого менеджер предоставит сертификат нашему будинку игрушек. И когда будет проводиться подборка товаров на выгрузку на будинок игрушек, то мы добавим ваши товарные позиции в эту выгрузку, и вы уже будете размещены, в принципе, на их сайте. Поясните, статус не интегрируется. Вопрос от Алексея. Алексей, э, «Статус не интегрируется» — это то, что мы с вами уже проговорили. Когда мы, к примеру, загрузили с, ваш, с вами товарные позиции да, через импорт товаров, загрузка листа, мы прогрузили с вами FIT, Все новые товарные позиции добавились в загруженные товары. Мы их с вами выделили, добавили в «Мои товары». И все эти товары, которые ново новодобавлены, они являются, со статусом «не интегрируются», потому что они не отправлены. Они не взяты в работу никем. То есть они просто у нас висят в кабинете. Они не переданы в работу ни категорийному менеджеру, ни менеджеру контента. Поэтому для того, чтобы они не были со статусом «Не интегрируются», вам нужно назначить категорию на товар, выделить эти товарные позиции и отправить на Marketplace. Если там нет ошибок и все хорошо, то у вас здесь будет товар отображен, от, от, от, отображен серой корзинкой. А что еще самое важное, я упустил один момент, когда... Это больше вопрос, наверное, для наших партнеров, которые уже с нами работают давно. Ранее у нас была такая штука, когда в автосинхронизации цен и наличия стояла ссылка, и вы добавляли к себе в ссылку новые товарные позиции, ранее они у нас добавлялись сразу в загруженные товары. Они добавлялись самостоятельно. Сейчас этот функционал выключен. Поэтому я говорю тем партнерам, которые с нами работают давно, и новым партнерам, для того, чтобы добавить новую товарную позицию. К примеру, по автосинхронизации цены наличия, вы добавили новую товарную позицию в прайс. У вас обновление идет там через каждые три часа, и вы сегодня утром добавили новый товар. Когда прошло, прошла автосинхронизация цены наличия, к примеру, в 12 часов, да, там мы увидели, что неизвестных товаров стало не 0, а 1, потому что вы добавили новую позицию. Она в загруженных товарах у вас не отобразится. Для того, чтобы ее догрузить, вам нужно через загрузку прайс-листа ссылка вставить ее, импортировать, и после этого новая товарная позиция, которая не, не была ранее добавлена, отобразится в загруженных товарах. Этот момент я пропустил, к сожалению. Не интегрируется, выгружены в кабинет сайта, ждут модерации, еще не активированы. А рейтинг как считается? По рейтингу сейчас достаточно интересный вопрос, потому что сейчас, если сказать вкратце, он считается у нас сейчас не совсем корректно, поэтому мы сейчас вносим в него правки, делаем перерасчет рейтинга нашим партнерам, чтобы было все корректно, потому что там есть даже, к примеру, те же статусы отмен, которые считаются в рейтинг, да, и они не совсем корректны. К примеру, там мы говорили, когда мы делаем, буквально сегодня мы это обсуждали, что когда мы делаем до товара нашему партнеру, да, к примеру, моя коллега заказала там, я не знаю корм для собаки. И после этого с ней поставщик связался и говорит, и моя коллега говорит, я хочу еще добавить туда кормушку для собак. И понятно, что партнеру со своей стороны, для того, чтобы пересоздать заказ, во-первых, что вы не можете это сами сделать, да, вы должны сообщить это нам, что до продажи по такой а, позиции мы это отправляем на отдел качества наш, отдел качества пересоздает заказ, и вы первый заказ отменяете как дубль заказа, потому что там нет этой товарной позиции, которая, а, до, на которую идет до продажа. И это влияет как бы на ваш рейтинг. Поэтому рейтинг сейчас работает не совсем корректно, и мы будем пересматривать со своей стороны. А, Причины, да, которые влияют на понижение рейтинга. И если у вас посчиталось что-то прям совсем некорректно, то вы обязательно нам сообщите, чтобы мы с этим ознакомились и это все изучили. Так, Дмитрий, на ваш вопрос я ответил. Юрий, я, а как я потрапились с товарами у вашу рассылку для маркетплейса? Как, по, по, как попасть в рассылку для маркетплейсов? Смотрите, наш отдел маркетинга готовит выгрузку самостоятельно, к примеру, если это сезонные товары какие-то, да, они подбирают э, партнеров, которые идут в принципе по сезону. К примеру, сейчас мы будем готовить там новогодние товары, игрушки, э, зимний спорт и так далее. Отдел маркетинга это все анализирует и добавляет выгрузку э, в хабер, в телеграм канал, рассылку по поводу того, что есть такие партнеры. Для того, чтобы попасть в эту рассылку, у вас сезонные товары и интересные, то для этого нужно сообщить нашему, чтобы вы сообщили своему категорийному менеджеру по поводу того, что у вас есть интересные позиции, которые вы готовы предложить, которые по рыночной цене, которые с хорошим контентом, мы обязательно рассмотрим эти товарные позиции и добавим их в пост в Telegram. Для нас этого, этого труда в принципе не составит, просто важно то, чтобы эти товары были интересны на данный момент самому клиенту. Катерина, если клиент дозаказал у нас еще один товар, нужно носить это в заказ. Да, Екатерина, это мы вот как раз обсудили. Если у вас идет до продажи товара, обязательно связывайтесь э, со своим э, менеджером категорийным, чтобы он проконтролировал то, что отдел контроль качества до э, создал заказ. Чтобы все, в принципе, у нас было актуально. Потому что, к примеру, если вы сделаете до продажу, э, не через хабер, ну при этом Хабер вам дал заказ, то, конечно, с нашей стороны отделом контроля качества будут применены жесткие меры касательно того, что мы выключаем таких партнеров, потому что, я же говорю, тратится большое количество времени, привлечено большое количество людей для того, чтобы все работало так, как работает сейчас. Да? Мы реализуемся, мы развиваемся, мы делаем все для того, чтобы нашим партнерам было комфортно работать, и поэтому... От поставщиков, от наших партнеров мы просим, конечно, честности и открытости в работе с нами, потому что мы как бы открыты ко всему. Добрый день. Будет запись Overshop? Да, Владислав, будет запись, вы сможете просмотреть его еще раз. Как добавить вторую почту и телефон для уведомления по заказам? Евгений, у нас, к сожалению, нельзя добавить две почты по заказам у нас, можно добавить только одну. Если, к примеру, с нашим кабинетом у раз у нас работает ваш менеджер, то опять же, отпишите категорийному менеджеру, чтобы он отправил нам на тех саппорт информацию касательно того, что нужно изменить почту или же номер телефона для уведомления по заказам. Так, следующий. Владимир, я захожу как поставщик. Расскажите, пожалуйста, подробнее, подробнее, средства сбила, как именно и где будут продаваться товары. Владимир, смотрите, давайте, наверное, сделаем следующим образом. У нас на сайте, вот то, что я вам говорил, можно оставить заявку. Вы представьтесь... Когда будете оставлять заявку, представьте, что вы были на вебинаре, вы прослушали наш вебинар по работе с кабинетом. Мы сообщим нашим сейл-менеджерам, чтобы они с вами оперативно связались и, в принципе, уже смогут вас ознакомить касательно того, где будут продаваться ваши товарные позиции, потому что для того, чтобы нам говорить, где они будут продаваться, нам нужно в первую очередь сделать анализ ваших позиций, какой контент у вас, какие категории товаров, востребованы или нет. Поэтому обязательно оставьте заявку и напишите, что вы были с вебинара, и с вами обязательно свяжутся. И расскажите, вопрос от Катерины, и расскажите, пожалуйста, что делать, если поступил заказ с промо-оплатой. Да, действительно, смотрите, в разделе заказы у нас есть такие, такая штука, как, к примеру, первое – это сплит-заказ, второе – это промо-оплата. Промо есть э, красная, есть желтая и есть зеленая. промо зеленая, к примеру, это когда клиент сделал заказ, оплатил его маркетплейсу, он уже оплачен, поэтому он у вас светится зеленым. И после этого, если вы видите, что промо-плата у вас он, зеленая, вы отписываете под перепиской с контрагентом непосредственно с Marketplace свои контактные данные, номер карты и так далее, куда можно вам перевести эти средства. И после того, как Marketplace отправил вам эти деньги, вы уже отправляете после этого заказ. Если вам Marketplace не отправил деньги, обязательно информируйте нас, если он там не отвечает вам по какой-то причине, мы будем дергать менеджеров маркетплейсов, чтобы они связались со своим маркетплейсом и обязательно отправили вам деньги. Под самим заказом, если он не оплачен, у вас будет написано, что заказ не оплачен, уточните там, к примеру, все у Marketplace, либо же непосредственно у самого клиента, потому что клиент может сделать заказ, да, но не оплатить его сразу, скажет, что он хочет оплатить его онлайн, например. Поэтому либо Marketplace там, вам отпишет, вы уточните у него касательно того, что клиент будет оплачивать Marketplace, либо же вам уже напрямую, либо же там наоборот. И расскажите, что делать. А, да, все, Катерина, по этому вопросу мы с вами закончили. Островский Иван, потребен запись повторный, завершаю заявку под всей ссылки. Да, заявку вам отправят по, вебина... по записи вебинара, и мне запись, пожалуйста, анкету заполнил. Отлично. Тогда я думаю, у кого-то еще вопросы остались? Я так понимаю, что вопросов у нас уже нет. В принципе, я думаю, что мы можем заканчивать. Сейчас, секунду. И Мне запись, пожалуйста. Анкету заполнил, как добавить вторую почту. Смотрите, Евгений, давайте вы отпишите тогда менеджеру своему категорийному, и он уже сможет вас более подробно проконсультировать. Вот. Я очень рад, что мы наконец-то провели этот вебинар. Он был такой очень... Для меня он был очень волнительный, потому что это первое, наш, первый наш прямой контакт непосредственно с самими поставщиками, поэтому не забывайте, что есть категории менеджера, есть отдел контроля качества, все работают с вами, мы никого не бросаем, мы всех помним, всем поможем, поэтому обращайтесь к нам, мы будем рады вам помочь и надеюсь, что проведем в скором времени новый вебинар. Всем пока!